Я Варя, мне сделали лазерную коррекцию зрения методом Смайла неделю назад. Ощущения после операции вообще шикарные и потрясающие, у меня все идеально видно. Единственное, что фонарики пока еще немного мерцают, но сказали, что это потом остановится и все будет хорошо. Во время операции было больше страшно, нежели больно и неприятно, никаких болевых, острых ощущений не было. Единственное, что когда вставляют расширители, это не очень приятно, а все остальное терпимо и вполне очень хорошо. Спасибо.